Итак, друзья, сейчас мы с вами будем смотреть, что будет происходить во взаимоотношениях между мужчиной, рак, рыбоскорпион и женщиной земной стихии, козерог, телец или дева. Итак, приступаем. Самое лучшее, что он к вам чувствует, что в принципе может к вам чувствовать. Ух ты, ничего себе, как интересно. Сейчас поправлю. Так, это ближайшее будущее. Это что он к вам испытывает. Серьезность намерения. Как он относится к вам в качестве жены. Постоянный партнерша. Это негатив. Это судьбоносность в отношений, отношении. Это его отношение к семье. Семейным ценностям в принципе. И здесь отдаленное будущее. Почему оно мне тут выпало немножечко больше. Расшифровываем, смотрим. Так, значит, человек вас однозначно любит. Любит давно. Но самое интересное, что любит не только он, а любит еще кто-то. Проигрался мужчина огненной стихии, лев, стрелец или овен. Но здесь, возможно, еще ситуация, что... Если отсутствует любовный треугольник, то это может быть просто указание на то, что он вас любит очень нежно и в то же время страстной любовью одновременно. Хотя мне почему-то кажется, что здесь присутствуют два человека, два мужчины, двое мужчин. Ближайшее будущее. Вы знаете, такое ощущение, что если вы ожидаете встречи, то она может не состояться по каким-то личным обстоятельствам из-за некой женщины. ну Или же это будет ваше решение. Захотите побыть одной. Я пытаюсь уточнить. Пока, пока не вижу. Если, допустим, у вас пара уже слаженная, то в отношениях вы можете чувствовать себя одинокой или несколько отстраненно, По тому, как он к вам относится, здесь есть указание на то, что но строит на вас правильный план, он считает, что у вас все хорошо, все стабильно, вы вместе идете к намеченной цели, он вас рассматривает как подарок, возможно, он получает от вас какую-то помощь, или сам является человеком, который вам чем-то помогает. Ну, здесь он на коне и полностью уверен в ваших с ним дальнейших перспективах. По поводу того, видит ли он у вас в дальнейшем, вы знаете, ситуация очень интересная, тут одно из двух. Или у вас, возможно, совместные планы по поводу строительства. Причём такое чувство, что, знаете, как будто бы это может быть внезапно, неожиданно. Ну, не похоже на то, чтобы это что-то разрушалось. Давайте уточню. Неожиданное строительство. Дорога, путешествие. Дорога, путешествие. Интересно. Дорога, путешествие. Что-то такое, знаете, связанное с тайной, тайной, тайной. Но я могу сказать так, если у ваши отношения имели тайный характер, то, возможно, они будут разрушены из-за каких-то обязательств, которые не были выполнены с его стороны. Я смотрю это так. То есть, если он что-то им пообещал и не сделал, то вы можете принять кардинальное решение в сторону разрыва. Или же это будет конфликт и нужно будет начинаться сначала. Если же у вас отношения стабильные, в общем-то, все хорошо, то здесь все равно идет вот тема чего-то чего не сделанного, пообещал и не сделал. Из негатива. Человек достаточно ровный, настроен на длительность в взаимоотношениях. Возможно, есть указания, что у него есть семья, брак, семья, и его ориентирование в жизни будет на браке, на семью, на то, что у него есть уже давно. Навязная его никак не приличает. Почему это негативно? Я не знаю. Может быть, это для кого-то не негатив, а наоборот позитив. Теперь дальше. Ваша судьбоносная встреча. Ну, для того, чтобы вы ощутили себя императрицей его. Матерью, женой, хозяйкой. И здесь есть указание на то, что вы должны быть вместе. Жена, мать, хозяйка. Вот видите, тут сначала жена. Видите? А здесь уже бабушка. Ну, мать, вернее, а здесь уже бабушка. Путь должен быть вместе. Его взгляд, в принципе, на семью. Ну или же что, знаете, человек, может быть, как-то часто и в разъездах находится. Он или часто меняет свое мнение. С одной стороны, иногда ему кажется, что все хорошо, все отлично, а с другой стороны, ему как-то так иногда необходимо защищаться. От вас, что ли, защищаться? Или отдых ему необходим, нужен периодически. Как то бы человек нуждается в периодическом отдыхе. То есть, в принципе, он не против, но ему нужно иногда отдохнуть. Теперь, по поводу будущего. Ну Здесь по десятке кубков, конечно, идет развитие взаимоотношений, совместные планы на будущее. И что-то может быть, знаете, как движение совместное к совместной цели. В принципе, расклад очень хороший, позитивный, и он больше настроен и указывает на партнерство. Немножко меня смущает вот это присутствие еще одного человека. Ну, в принципе, он здесь как бы вам не мешает. То есть, если вы с этим человеком в официальных отношениях, то вам с ним и быть. Если не в официальных, то. Станут ли они официальными, тут как-то, знаете, все зависит от него. Особо треугольников я здесь не вижу. Может быть, знаете, у него немножко бывает вот, как эмоциональное пресыщение, усталость. Вот человек может нуждаться в неком отдыхе. Если между вами нормальные здоровые отношения, без всяких треугольников, то они вполне могут двигаться к воссоединению, к совместному браку.